Audi Q7, Touareg, Volkswagen, головка Бук, БКС, KAS, KAS, Казба без разницы, назрел вопрос у многих людей, устал отвечать, не то, чтобы устал, но просто, чтобы пояснить сразу всем интересующимся, рассказываем, для вентиляции колодцев, в которых стоят форсунки, то есть вот таким образом, есть специальное отверстие. Вот оно находится. На буге вот этот коллектор имеет вот такой вид. На кассе казб он имеет немножко другой вид. То покажу потом позже. Значит, вот, вот этот канал сообщается вот тут внутри. Вот видите. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы когда на форсунке под тепловым либо механическим воздействием прогорает вот это кольцо, то есть начинает пропускать вовнутрь, чтобы газы не шли в саму головку, потому что по логике вещей вот это кольцо резиновое должно ограничивать поступление газа. Но если не будет этого отверстия, то газы все равно по закону физики будут прорываться. Так вот, и сделан специально вот этот канал. То есть при неправильной установке форсунок, при пригоревших кольцах, это иногда слышно по звуку. А также особо ретивые хозяины, если видят здесь, как я называю, накип карамели, которая оттуда прет, значит это показывает то, что с вентиляции идет жидкость определенного какого-то состава, которое там быть не должно. И тогда это сигнал хозяину, чтобы хозяин лезть туда, смотри, что ты там натворил, что-то там не так. Вот. Так что имейте в виду, чтобы не повторять в письмах по 10 раз. Далее. На буге коллектор имеет конструкцию такую, из чугунины, с вот этим выплавом. Дальше я вам покажу на кассе. На кассе он более не чугунистый, а какой-то железный. Не знаю, как его даже назвать. Там почему-то, не знаю, технологически немцами изменено, вот этот канал закрыт. Вот. Головка на этаже, двигатель один и тот же, но почему-то здесь есть, а там нет. Ну, чисто мое мнение, как для себя, я бы взял бы болгаркой, вот этот уголочек бы снес бы. На кассе имеется ввиду. Чтобы тут был свободный доступ. Потому что изначально это было придумано не зря. Многие уже сталкивались, многие меня спрашивали, зачем эти колодцы, почему тут появляется черный какой-то непонятный нагар в виде сгущенки или карамели, как угодно. Вот, к вашему обозрению, головка касса. Касса Казба. Вот, как на Буге, Вот тут выточки нету. Я сомневаюсь, что немцы зря придумали эти колодцы, но модернизировали выпускной коллектор, а в голове оставили колодцы, значит они что-то просто не додумали или перемудрили, или посчитали, что они не нужны. но я считаю, что они нужны. Я бы на месте хозяина выпиливал бы вот здесь уголки под эти отверстия. Ну, каждый волен сам принимать решение всем удачи